они сели очень плотно, думали притреться. Один раз заклинила бортовая снова думали случайность. Собрали повторно, история повторилась. Заклинило очень плотно, вторым трактором толкали трактор в колесо, чтобы поворачивать и доставить трактор на базу. Делали попытки вытащить шкворень из гильзы, используя рычаг. Закручивали шпильки по принципу съемника. Давили навеской. И даже били кувалдой. Вытащить шкворень так и не удалось. Нашли мощный пресс. Будем везти туда. В общем пресс давит с дикой силой. Уже третья попытка. Пока результата нет. Если удастся выдавить, задумка такая, фрезернем шкворень так, чтобы он руками вставлялся в гильзу и проворачивался руками уже с резинками. Все целое просто плотно, да? Угу. И резинки даже не закусила наверное. Да не вот резинки все тут. Все на месте. Смазки не было, наверное. В общем, все получилось. Фрезернули. Собираем трактор. Проверили, все отлично. Можно вносить удобрения. Не забываем подписываться.